Кто-то лизнул и получил третью стопку, а кто-то лизнул и получил целую бутылку. Ты вообще ни хрена не понимаешь, с кем я связался. Мне нужна мультифруктовая водка. Знаете, сугробы заметать за собой, как это по кошахе. Прошло 16 дней с момента розлива. 6,7 литра. Получилось у нас 6 литров. 2 литра. Здравствуйте, дорогие друзья. Мандариновая водка. Мангора. Ну как? Мандаринка чувствуется. А сам по себе ощущение, конечно. Спасибо нашим большим друзьям. Сейки. Халатик будет э, с двумя разными заправками. А вот. после мандаринки уже не прованивался. Ой, их. А -а -а. Какие-то вкусовые она потеряла, но какие-то больше из этого урожая. Горче, но мягче. Она попрозрачнее стало. О, смотри, прозрачная совсем. себестоимость мангоры 127 рублей. Твою понимать, я понял. Перелили вот я из фильтра. И долили. 40, здесь практически полтинник. Вот. Самое время перейти уже к джину. Уже пора. Вот и, и джин. Агадами. Ух ты! Сначала скажи мне, как она? Да, это жестко. Вот, полтинничек. Ну, я к... Мандаринки. Ты бы еще вернулся к мандаринке. Вернулся бы в 90-е, еще много в нулевые, да? В нулевые вернулся. Здесь 50 градусов. И знаешь, самое интересное, что? Нет. Сергей из Ростова снова выиграл бутылку. Совпадение? Не думаю. Потому что он дал нам название. Два варианта, оба охуенные. Ну как работает мозг у человека? Ну смотри, ты к виске в магазинах не подходишь, поэтому ты не догадываешься. Ты не догадываешься, что означают аббревиатуры V-S-O-P p v -S, То есть ВСОП, В-С, о Ты же не понимаешь. Короче, как он назвал? F-G-P eh, J -N. И дв две он расшифровки. Что, две он расшифровки. Что Смотри, он что-то хаос. Смотри, он дал обоснование вот этой аббревиатуре Fantastic Gin Powered by John Nevsky. Ну каш, это, это чест... просто ставишь на бутылку фирменную, когда ты хочешь продавать лейбл. Возможно, с годами мы придем к этому. На время. Ну... Ладно, не наркоман, а лакашка, соглашусь. Хорошо. Final Gin Punk. Чего? Финальный панковский джин. Понимаешь? Ну, чуть -чуть. Джон Невский. Джон Невский это лейбл. Это бренд. Мы закрепляем бренд в каждом названии. Мне кажется, ну, что чёр... А? Такой... а, -а, -а? Кто-то лизнул и получил третью стопку, а кто-то лизнул и получил целую бутылку. Сергей из Ростова. 05 Джина. Я не знаю, какое именно название я ему дам, когда начну это делать в промышленных масштабах и выпускать его. А, а это уже не за горой отправляем 05 почты россии фантастический джин произведенный джоном невским это я тебя дословно перевел. А. К сожалению, ты не столь силен в английском, как э, многие мои подписчики. Зрители. Как ваш, из Рост... как его, блин, Сергей Сергея из Ростова. Сергеева. Куда мне это? А. А. Ты вообще ни хрена не понимаешь, с кем я связался. Давай все, давай выпьем. А вот... Естественно. Мы джин еще не дегустировали. Так, мы только что пили джин. Давайте по новой, поехали. Да, вот сейчас мясо приготовлено, самое то, как я говорил, чтобы не пересушить. Вот сейчас оно приготовлено. А, мать его, ху. Заметьте или Бери нахуй сюда, иди сюда, блять! Ну, в общем, делаем мы это Не для того, чтобы вам было что смотреть А для того, чтобы вам было интересно Это смотреть Себестоимость В расчете на 0,5 этого джина Вышла 80 ровных рублей Ровных Округленных в большую сторону потому, Кто Реки в курсе? Как автор этого джина я готов э, Искренне признать он слишком цитрусовый потому что не, не, не. во всех промышленных джинах на упаковке указано на бутылке что присутствует цедра лимона и цедра апельсина вот там я немножко борщанул мы сделали что могли и нахрен мы абсолютно идеально обустроились очень не заебись. ладно. Это мультифрукт? <с>: черт побери, я припасы напоследок, пта! Я еще раз у тебя спрашиваю. Это водка мультифрукт! мультифрукт! Да, компот разливай! Мать да твою. он ни хрена не пригодится, Боюсь, потому же, что это божественно! Это она! Это та самая бесечка, та самая писюничка, то, что даст нам сейчас ебаняческого! перфекционизма и радости, счастья, любви и настроения. Там сейчас. Это реально? Это, Это водка-мультифрукт. Я берег ее как героин в желудке героин. у наркокурьера из Южной Африки, везущего его в Францию. А, мы не чокаемся? Она слишком прекрасна, чтобы чокаться. Ну ты тварь. Знаешь, сколько ее себестоимость? Это 80-ничек. 80 российских рублей за 0,5. Подписали все нахуй на этот сайт. Быстро! Это она, блядь. Нежнейший, розовейший цвет. Та самая водка-мультифрукт. 40-градусная. Яблоко, мандарин, киви виноград. и черный виноград. Мне нужна мультифруктовая водка. Зачем ты это делаешь, блядь? Самое Если вкусное, естественно, потом вкусно. Ну, вкусно. вкусно. Вкусно. Вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. 80 рублей за 0,5. Вот это вот всего. Ха! 2 литра. Это потрясающе. Это другая вообще. Другая хуйня. Другой, ну, другой вкус. Так... Другой уровень. Уровень, блядь. То, что уровень другой, это понятно. Валить надо, короче, всех. Да, заканчиваем э, наше э, прекрасное дегустирование Последней стопкой мультифрукт а? Покупайте проверенный спирт, делайте сами И будет гораздо выгоднее Варианты есть! <как> <как> <как> Завалю нахуй, тварь! <как> <как> Варианты есть! О, бля! Не баха-бабаха Бабах нет, вот бабаха мне больше понравилась. Меня научила этому женщина из Ростова. Егорыч, делай нахуй. Делай, блядь, делай. Вот просто дрожай, блядь. Делай нахуй всю эту хуйню. Делай, блядь. Делай. Пускай нахуй все они сосут. Ты делай. Все. Понимаешь? Да, хорошо. Завтра съемки. Ты готов? Объебись. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому видео. Смотрите другие видео с канала. До свидос. Пока-пока-пока-пока-пока. Не пока, пока, пока, пока. никто... Капец! Адреналин прямо в сердце. Он, бля... Адреналин прямо в сердце. Абля...